Пара-бра, -пара пара -пара пара -пара пара -пара -пара -пара разбудил меня одно До рассвета хоть немного и светло, желтый круглый лунный деск. Он немного еще красный, утро свежее, довольно и тепло, спать уже я не хотел и заснуть опять обратно, Да притом комар вовсю надоедал, в небе самолет летел, он куда летел, понятно. Свет полоски самолета исчезал, стизал, солнце по удору листру с рассвета, небесоя лазу прекрасный синевых, мы рады в том, что наступило наше лето, аромат там опять в своем поянке Пара-пара-па, пара-пара-па, па, пара-па, па пара Качаясь, корявый, не так громко Святой озеро заплечен вдалеке Васильевский ручей встречает С волнением довольно звонко А я с распахнутой душой на лихте И разбредется по тропинкам Лето снова по дорогам Лето играть будет в траве, в шальной листве Я в сапогах или в ботинках Банчусь по старым кассагорам Любой солнцем, облаками в синеве Запахи ландыша повсюду В лесном знакомом нам массиве Знакомая полянка, где растут грибы. Где подавно нас так ждет Куст подпевающей малины Щавельмем, как всегда, нарвем на пироги Ласкало солнце по утру листу с рассвета В небе стояла зуб прекрасно синевый Мы рады в том, что нас тут Солнце пау, то рулец со с рассвета да. Не я стоял прекрасный синевый. Мы рады тот, кто наступил на лето А потом с пойд ⁇ м в поехатели